Всем привет, с вами Крозон, и мы продолжаем играть в Killzone. Мне так нравится эта фраза, как совпадает. На этот раз мы с вами э, попали еще ниже, чем в предыдущей серии, но не на самое дно. У меня Молодец. И в твоей душе образовалась пустота Черная дыра Которая втянут в себя все что угодно Лишь бы похоронить память о том кашмаре Но скольких бы хелкастов ты не умил Эта пустота никогда не исчезнет Никогда не запомнится Она часть тебя Ты слышишь крики по ночам, Геллор? Предсмертные крики твоего отца он против... он вроде умер тихо и как мы могли видеть лица хелгастов если они все носят хреновые противогазы ты вообще наш персонаж реально болванчик раб системы больше никто то есть он не сможет жить по-другому теоретически Бесстрашие. Должно быть я вам нужен. Так. Я думал, тут был какой-нибудь лежит. А тут ничего нет. Блин, ладно. Раз, два, три Все, все невидимка куда вот он мог литься? вот он всех не перевешь я по-моему уже это сделал или нет а нет Ладно, лажа типа капкан на меня да стоит это здесь должен быть еще кто-то Ага. У меня никогда не было этой полосы. У меня всегда был только Халсбар. Так. Новый Халган. а мне сюда надо было я-то думал так вопрос у меня хороший такой вопрос есть а зачем я это А у меня будет шанс вернуться обратно. Потому что что-то мне подсказывает, что я здесь не должен был ну, оказаться по пути назад. Я думал здесь патроны взять, но придется, наверное, новое оружие взять тогда уж. Как мне подняться наверх? Что я сделал вообще? Зачем я это сделал? Как я вообще сюда допрыгнул? Сюда вообще можно было допрыгнуть? Или я вот сейчас нахожусь в зоне, которая как бы фактически не игровая запрещенная для игрока хрен ее знает а нет вот лестница но опять же могу? не могу Поздравляйте, я сломал игру получается но фактически, теоретически я могу попробовать... В теории я могу попробовать допрыгнуть оттуда. А, нет, не могу. Я даже не трос. Я мог воспользоваться тросом. Теперь я могу пройти дальше, наконец-то. Хорошая была авантюра. Вниз, вправо, да? Влево. Ты хочешь от меня? Так, нет, ну я нормально схватился в этот раз. Ладно. Блин, какая бесконечная череда спусков вниз. прям на дно, дно, дно надо, что ли? Муки выбора. Я знаю, что такое муки <свят> другого характера. Ой-ой-ой. Ага. Не могу так, отлично. Теперь у меня есть минигран если конечно до него сейчас доберусь добрался блин добрался стоп Я его выкинул, что ли? А? А, а. а. Короче, он не заменяется, получается, да? А не заменяется, так не заменяется. Что? так а скотина иди сюда следующий угу. опять ушел больше будет 18 есть кое-что Сейчас покажу. Принято. Понял. Как раз то, что нам нужно. Тирана не видна? Пока нет. Ищи дальше. Конец связи. О -о -о -о! Ага, вот и он. Если бы ты видел, это бой. Хватит. Ты должен был ждать. Мы и так ждали 30 лет. Ты уже ждать. И потом я даю им почувствовать вкус будущего. А без меня у вас ничего бы не вышло. То, что их ждет на Хилгане, моя заслуга. Запомни. В следующий раз досчитаю до десяти. Не бойся. За твою нужность многое прощается. Когда придет время, ты доставишь оружие. Какая часть? И когда же оно придет? Скоро. Серая мышка трудится в поте лица. Да, Вектанец, таланты Масар не пропадут. Вот только теперь она хочет уничтожить другую расу, вашу. Так лучше. Видишь, Тиран, к чему приводят взрывы? Люди начинают искать ответы. Ну oh, да. Делай, что должен, убийца. Послужи своей родине. Ну, почему? Я так и знал, что он останется в живых, потому что он как мелкая пешка. Мы его оставляем, как, чтобы он это... Как это сказать? Мелкую рыбешку, да, чтобы поймать крупную. Так, вообще не туда, сюда тиран Повторяю, тиран А в смысле мертв? Ты же даже не знаешь тело ты его не видел А мертв ли он На самом деле Как я вообще хожу здесь И ничего нет абсолютно Ну в плане того что координации нет как минимум я к, к за контужного персонажа играю кто я а хер вам Тихо, тихо, тихо. Мне же надо как-то это на более стабильную поверхность стать. Главный игрок даже не старается бегать, допустим, да, то есть он просто ходит. Первой сэр. Второй раз тебя не выпустят, Лукас. Я тебя не брошу. Слышишь? Умей принять поражение. Нет, нужно позориться. Я не принял поражение. Я еще меня еще даже не ударили. Ладно, да, по мне уже стрелять начали. Мяч Кто не Кто он? Где детонатор? Имя? Кто твой звездой? Приз получен. Hellgast. подвела тебя. Она слабеет. Она бессильна. А теперь, поразмышляя о своем поведении, надеюсь, к моему приходу ты мне объясни, вот эти лампочки тебе вообще не, не мешают смотреть? Время О, старые дорого. знакомые Я не желаю тебе зла Атака на Векту не наших рук дело. Я хочу мира, а не новой войны. Скажи мне, с кем работает Тиран? Развяжи. Не тебе выдвигать требования. Так с кем? Это... Йорген Шталь. Он на Хилгане. Ты отдала ему Масар. Она делает ему оружие. Виктанцы полукровки. Все погибнут. Ты тоже. У тебя был приказ. Ты должна была выполнить его. Как ты могла. То, что Масар сделала на том корабле, чудовищно. Она заслуживает смерти. Я ее своими руками удавлю. Прошу тебя, давай без мелодрам. Ты говоришь о вещах, в которых ничего не понимаешь. Что тебе обещал Шталь? Власть? Он пообещал нам дом и жизнь нашему народу. Теперь, наконец-то, мы можем вести диалог с позицией силы. Как мы всегда хотели, и заслуживали. Но не так. Ты что, забыла, чья кровь течет в моих жилах? Да. Как ты смеешь? Я бы погибла при любом раскладе. Чаши же замолчи. А, мама, хватит. Не зови меня так. Ты не имеешь права мне указывать. У тебя очень специфический прочесон. Охрана. Я отошлю тебя. В надежное место. Нет! Нет! Мама! Нет! Не надо! Странно, когда-то мы были одной крови. А теперь ты враг. В смысле? Чувство излишне. Хочешь сказать, что ехал гаст? Ты хочешь сказать, что я халгаст, или что они были? Ты со своей дочерью была одной крови. Потому что ты смотришь на меня и у меня такое ощущение, Вы что... Что, ком... ты... Ты... Ты... что? Что за херня происходит? Происходит какая-то дичь. Мне она уже Ваш, не нравится. Ты меня слышишь? Очнись. Что? Где я? Тебя перевели сюда. Синклер. Сральное ведро. Надо его предупредить. Нет, времени мало. Просто делай, как я говорю, и я вытащу тебя отсюда. И я тебе помогу. Это твой единственный шанс. Где ты? блин как забавно что здесь можно управлять в полете прыжком Я буду рядом с ними. Иди их меня не что от меня требуется дальше а вниз под ногами какой ты пёс Жди. Ладно. Направо, так направо. В каком? А в этом. скриптованный но стелс что-то здесь меня порталкивает прям вперед Давай, не я уже понял где это было? Хорошо бы еще знать, куда я иду. Я помогаю Что-то с трудом в это верить. Это что? коллектор был лежит? Центр, это не Что мне делать? Куда пошел-то? Э, холгаст. Так, коллег забыл. Надо его взять определенно. Иду я, походу, сюда. Ладно. В принципе, я не против куда-то идти. наверх. Прям приказывает мне. Так, отлично, я здесь. Ну, и, судя по всему, мне вон туда. Подожди, куда мне идти? Ты слышишь? Ну, я не знаю, куда, скорее всего, там где есть проходы. сюда Внимание, У нас красный всех побег. ты отсюда живым не выйдешь никто еще не выходил я попробую я могу рискнуть ведь я играю на харде было бы смешно если бы искал, ведь я играю на легком уровне сложности Окей, привет. Еще раз. А ты снова нарушаешь приказы? Не надо было отдавать Масар. Пока она жива, ее будут использовать мы и они. Надо идти. Если тебя найдут, ты труп. А если тебя найдут? У них тут комендантский час. Надо уходить с улицы. Они скоро сообразят, что произошло. Нам нужно успеть убраться отсюда как можно дальше. Пойдем по старой тропе контрабандистов. Ладно. Ты ведешь пешком до стены недалеко но мы будем на виду на нас бросят все силы ну твой отец вперед его помнишь я рано научилась не расспрашивать нем. Я знаю, кто я Кел. И я не стыжусь. Судьба моего народа важнее. Ты могла бы помочь ему. И Визари тоже. Но ей ближе война. Визари думает, у нее нет выбора, поэтому делает это. Нападете, она не прогнется. Да из чего бы? Она защищает свой народ, свой дом. Это все, что у нас есть. Ты должен сказать своим остановиться. Нельзя допустить войны, Келлан, ни за что. Опять погибнут ни в чем не повинные люди. Ну, такие нашел прямо, они как ослы. Виктанцы, они вполне такие же, да. Хотя, кстати, в первых трех частях такая вообще не поднималась тема. а мне что-то надо для подготовки или Я тебя как сети ты сможешь взламывать устройство и указывать цели пометь эту решетку проверим как работает В смысле, какую решетку какую решетку -то пометить подожди а вот эту тебе огнем просто пометь цель и я о ней позабочусь а теперь ты место дрона у меня будешь да давай проверим взлом систем попробуй взломать мину паука вот взломай паука ну допустим Необычно, однако. Ими по мере так. Зломай теперь другую, проведи ее через окно на другую сторону двери. Кого? а Долгая загрузка вот этого вот всего сегмента. Цепляется за все дерьмо. Так. Сработало? Я не сомневался. уже здесь вот пригодится с глушителем глушителем и помни нашу цель а какая Синклер наша цель? тебе доверяет убедить нужно будет его всем заправляет в с -а. век то пойдет за ним с чего ты взяла что мне можно верить не знаю но знаю точно что ты не хочешь смерти своим продвигайся к стене я на позицию прикрою тебя Указывай цели Что просто пометь для меня цель Нам надо добраться до тюремного блока номер 37 Иди за мной Мне идти за тобой, но тем не менее Ты как бы сама по себе, да? Потому что это гениально И на этой гениальной ноте я бы на самом деле Закончил эту серию, поэтому Мы играли в Killzone С вами был Кразон. Подписывайтесь, ставьте комментарии Оценивайте и подписывайтесь в группу ВКонтакте, а также рассказывайте о нас, друзьям, точнее о моем канале. Увидимся в следующих видео, и я надеюсь, что достаточно скоро. Потому что время уже 2 часа 40 минут, меня дико рубит, а я еще, блин, кого-то фига записываю по несколько серий подряд. Всем пока.